Всем привет, друзья! У нас лодка Бастер с установкой моторгайдера. Сейчас все детально покажу. Вот на это место мы хотим ее поставить. Здесь будет нога лежать. Здесь у нас будет два аккумулятора для нее. Подключимся мы. Вот этому Лоренсу, который я устанавливал в том году в мае месяце, мотор у нас Mercury Pro XS 115. Вот распаковка нового моторгайда. Хотите, если такой же мотор гайд себе, можем заказать. Придет он, правда, не раньше, чем через год, наверное. Как я уже говорил, два аккумулятора сегодня не лезли, поэтому принял решение, что надо ставить вот такую дополнительную ступеньку, чтобы поставить на него аккумулятор. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну так, у нас в лес один аккумулятор. Все, вот так у нас. Влез второй аккумулятор. Вот ничего здесь не мешает. Верхний аккумулятор мы стяжечкой сюда сделаем, прикрепим к ступеньке и будет хорошо. Вот так мы поставили зарядное устройство, смонтировали пластину, все про. часть пластины крутили на моторгайд вот так мы расположили наш моторгайд здесь поставили гермопроход куда спрячется провода силовые вот этот проводок и так лодка бастер завершена музыку Поставили бос вот такая. Рыбасту перенесли. Поставили кнопочку на подсветку ног. Здесь закрыли вот такой пластины. Самое главное это было. Установка моторгайда а, Зарядного устройства Вот такого То есть будет в розетку Тыкаться в пауке Зарядил аккумуляторы поехал на рыбалку Здесь вот так два аккумулятора Все подключили Все как бы Должно работать Сейчас будем проверять Но ну, а потом будем проверять конечно уже на воде калибровать его, проверять, как работает. Вот так закрывается дверь, открывается. Вот так все добро мы Все мозги у нас расположились здесь, под постом управления. Все здесь смарткрафты и все-все-все, чтобы это все работало у нас спрятано здесь. Последний штрих. Прикрутили винт. Сейчас будем отдавать клиенту. Первый а, спуск да. на воду. Нам, чтобы привязать пульт, нам надо разложить ногу и нажать на две клавиши, право-лево. Примерно 10-15 секунд. Подожди, подожди, у меня аж падает на все получается. Он должен быть да сейчас пропитывать ага пикнул вот так да выставили да. ровненько ровненько наш мотор гайд ровно я держу держишь и нажимаешь 112 это чтобы зафиксировать данную позицию Все, пропищал. Зафиксировано. Сейчас едем калибровать. Откалибровались судно, пульт привязали. да Сейчас калибровка идет. Сейчас нам надо сделать два круга. на По... и... По... GPS. GPS. Да. М1, Тикнул. Теперь заводим основной двигатель и делаем пару до сигнала. Все, GPS найден, все откалибровано. Сначала включаем Лоренс. После того, как загружается, все, включаем мотор гайд и у нас появляется управление с Лоренса. Вот сейчас на точке с Лоренсом работает электромотор, то есть держит нас на, на точке. Вот это мы включили маршрут идти на точку. Все он нас повел на точку, которую мы заранее сохранили. врезал Он Резал как бежит, туда Да. Не, музыка работает. Там. Мотор не да, Макс? Вот это. Yeah. Oh,